Вот этот хуй, вот он обещал по мне стрелять. да вот, да да. Да, друзья, сегодня у нас классный денек, слушайте. Хоть и дождь идет, но настроение прекрасное, просто шикарное. Эту сеть мы не снимаем, потому что она установлена правильно, как говорят инспектора. 4212. А? Не, ну это наш, Одесский. Ну, так она уч Хотя... ученая? Нет, есть номера, те, которые выданы Одесским рыбоохранным патрулем. Поэтому тут бирка-бирки рознь. Приветствую вас, друзья. Вы на YouTube-канале Все для клёва». Сегодня мы с вами принимаем участие в рейде по браконьерам. Буквально вчера я получил удостоверение общественного инспектора детского рыбоохранного патруля, а сегодня уже вышли в рейд. Тут внесу ясность, что общественный инспектор – это не штатный сотрудник, который не получает зарплату и выходит в рейд только из своих личных убеждений. Со мной два опытных штатных инспектора, это Олег и Алексей. Мы едем от села Маяки вверх по течению и планируем доехать до молдавского села Тудора. Сети будем искать точечно по информации анонимного источника. Приятно смотреть на наши места, где рыбачили весь этот сезон. Это 50 и 51 километр трассы Одесса-Рени. Здесь мы проводили субботник, ссылку вы видите на экране. Но субботник не получился, если бы не рыбаки, любящие и уважающие нашу реку, которые объединились в вайбер все для клёва Днестр». Ссылку на это вайбер-сообщество я оставлю в описании к этому видео. Вот так давай метров сто, не сто, даже метров двести вверх. Двести-триста, Там у них база, вот там вот сразу в леску. Это ж когда-то была наша территория. Начался декабрьский дождь, а Олег кошкает небет под ним. Мы на малом ходу ищем сеть. Только сейчас понимаешь, как важно одеть правильную экипировку, чтобы было тепло и комфортно. Это такой небольшой восклицательный знак для начальника рыбоохранного патруля, чтобы не экономил на экипировке для инспекторов. Вот он, первый зацеп. Это может быть еще промышленников, да? Или что? Возможно. У меня товарищ на Дунае этот рыбак промышленник. он говорит, хочешь, я тебе мешок для этих бирок дам? У них тоже есть правильные, неправильные. Нет, есть номера, те, которые выданы Одесским рыбохранным патрулем. Поэтому тут бирка бирки рознь. Блин, длинная такая, слушай. Но, видать, недавно поставлено, потому что рыбы практически нет, да? Да. Нет уберки? У инспекторов сомнений нет. Это браконьерская сеть. Не. То есть сеть браконьерская, правильно? Да. А? Шука, карась. Ого, щучка! Вот это да! Ну, видно, что сеть поставлена недавно. Да, длинная сеть, слушайте, полностью перегородила весь берег, оттуда до сюда. Хорошие, хорошие, такие мерные. Кстати, а что вы делаете с рыбой, когда вы вытаскиваете сеть браконьерскую? Лёш, что а. делаете, когда сеть вытаскиваете браконьерскую с рыбой? Делаете? Описываем и сдаём. А? Описываем и сдаем. Описываете и Себе забираете? Нет. Нет? Тем самым дождик пошёл по полной программе, друзья. Вот первая сеточка есть. Ну, палка забита и Есть, да? он не может вообще потянуть, может зацепилось. Вот сразу и вторая сеть. После обнаружения сети инспектор обязан проверить для корниерской она или промысловиков. У промысловиков в начале сетки должна быть дырка. Если таковой нет, то ее однозначно снимают с воды. Это и проверяет сейчас инспектор. Точно, вторая. Наш. Украинская. А ну-ка. И что? Что это бля 42-12? А? Не, ну это наша, одесская. Ну, так она устьюная. Или нет? Да, это нового образца. То есть это официальная сеть, да? официально то она официальная. Что а? скажешь? Официальная Официальная сеть? Это официальная сеть. Я имею в виду, видите, как близко мы mm -hmm. недалеко ушли. Они просто, может, между ними знают где. И напыкивают, как бы, все знают, что это любительный промышленник. Они не пользуются этими, между ними недалеко. На сети промых определяют ее номер, а также где и как она стоит. То есть на зимовальных ямах сейчас, в данный сезон, сети ставить нельзя. И преграждать реку полностью тоже нельзя. Можно ставить только на две трети реки, как мне объяснили инспектора. Нифига мне ней нету. Леша, скажи, что потом с сетями делается? Сдается на склад. На склад, да? По каким-то акт, протокол, Сдал, принял. Отпечатки пальцев. Без. <laughs> ну, это украинская, смотрите. Моржинская бутылка. А там молдавская бутылка. Да, друзья, сегодня у нас классный денек, слушайте. Хоть и дождь идет, но настроение прекрасное. Просто шикарное. <laughs> Такое эхо. В этой мелкой сыр, сука, рыбы, в этой вообще ничего. Она давно стоит. Вот она давно она стоит, да? Назвязная, замоленная. Ага. Она либо забытая. Либо ненайденная, да? Не да. Чуть-то дай назад. Вот эта палочка может а быть в в третья, палочка? Т, третья сетка. сетках. По-моему, третья сетка, друзья. шкинку вот это да сегодня у нас улов а номер не совпадает уже наш а там с одинаковыми номерами если она э, преграждает больше чем две трети до русло реки так да то это, значит, неправильно поставлена промысловая сеть, которая подлежит конфискации, правильно? Ну, не конфискации, так скажем. А как? Выемки, составление протокола на рыбака. А, выемки, составление протокола на рыбака. Ну, как, как вариант. Ну, по большому счету мы не имеем права. Не, ну если она переграждает полностью всю реку. Вот, для этого, получается, проверяется сначала всю реку реально она преграждает а потом если так то инспектора снимают сеть О, да, 2 -3. 2 -3. 2 -3. так что здесь две трети да тут, тут нормально друзья эту сеть мы не снимаем потому что она установлена правильно как говорят инспектора поэтому мы ее оставляем но на хозяина этой сети все равно будет составлен протокол за неправильную ее установку. Вот там точно всегда Вот там вот коряжник, и там зимовальная яма. И обычно браконьеры ставят ямы как раз где-то вот здесь. Кидать, кидать этот кошку. Ага. Так. Даже если это промысловики, они не имеют права здесь ставить сети. Но это не похоже на промысловиков. Вот она третья сеточка, друзья. От одного берега до, до другого полностью перегорожено, смотрите. Сеть уходит. Представляете? Да, улов у нас сегодня серьезный. Сейчас где-то баркоша сидит, где-то смотрит, думает, бляха-муха. Мою сетку снимают. Кол хороший такой. Убей, колышек. Так, Леш, давай я сниму. Тоже устал уже елки-палки. Давай я сниму. Нормально. да, Сутулова. Премию елки-палки. Молдавские бутылки Значит молдавские сети Да Гура кайнаролы Но. Знакомая водичка Ну что ж, третья сетка уже у нас в лодке вот такая бутылка видите молдавская что ж удачненько. и вот куда куда деться бедному рыбаку судочка расскажите, если так перегорожено вот там если вам видно какая-то подозрительная бутылка кидайте кидайте так вот два Два столба, вам видно, вот там вот наш, украинский, а там молдавский, видите? То есть это говорит о том, что берег тот молдавский, этот наш. А вот бутылочка. Есть. Вот. Есть? есть. Есть. <связывая> о, осторожно, осторожно, осторожно коряга ложная тревога да тут опасно так можно и кувыркнуться такая дымка над водой вот наш столб 0605 605 пятый столб Вон молдавский столб за поваленным деревом. Да. Здравствуйте. Сети не цепляли? Тут три дня назад было три сетки. Ага. А сейчас не сопляли, да? Нет, сейчас нет. Нормально все. Три дня назад было три сети, я видели даже крутой. Вот она четвертая сеть. Ну скажите, друзья, как бедному рыбаку, который пришел половить там на фидер или на спиннинг, вот куда ему подеться, когда кругом вот такие вот сети. О, хороший кирпичик, новенький. Может, брать, но это, может, да, кирпичик может, может, смотри, можно построиться можно, елки-палки. Вы выкидываете кирпичи. Вон, смотри какие новенькие. Баркошики сидят вот таких вот вагончиках, есть, да? О, А это вида сидит и смотрит на тут сеть вот, хуй, вот он обещал по мне стрелять Вот да да вот. Это какая уже по счету я уже сбился Пятая Ого бегут браконьеры